Um, и ребят, всем привет, с вами я Фаон, это нестандартный формат для моего канала Сегодня я хочу вам рассказать историю, но я думаю, вы по превьюшке уже поняли, что эта история будет про одного хамо-чувачка uh, за мою бывшую лучшую, -лучшую подругу но Она не не бывшая, она просто уже моя не лучшая подруга, она мне никто Я ее буду называть, ну, чтобы, короче, не нарушить какие-то права, чтобы потом у не было никаких последствий I Я буду ее называть Аней, да? Аня. Короче, вот Аня и ее друг Ваня, я его тоже так назвать, на самом деле, я укажу на Я буду все имена, ну вот. замонтировать, Ну, короче, просто сделаю так, чтобы не было видно. И, короче, смотрите, в чем проблема? Я пишу вот своей подруге в апреле 2019 года. Это было, не помню, какое число. Честно, я вам потом покажу. Вроде 21 И смотрите она она вот, да. когда ей писала я она мне писала что я ее напрягал да и вот в тот момент когда она мне это писала она написала так понимаю Ваня no, no, no. ладно я уже раскрыла его имя Ваня ну, ладно да, да, да, бля ладно я это все замазыва Короче, смотрите, этот Ваня, он написал мне. Начал писать всякую чушь, что ты пишешь ей, отъезжись от нее. Короче, ну, как обычный парень, так сказать, да, к своей девушке. Ну, у него есть девушка. Я хочу сказать, что он под да. Переписку вы сейчас видите всю на экране, я потом ее покажу вам. Всю именно прочитаю, там голосовые сообщения я отправлял. А, ну так so чё? А -а -а. So э -э В тот момент я сижу просто в с него. Он мне начинает угрожать. Я ему говорю, что за угрозу стоял. Он говорит, что типа, я сыклов и так далее. Но переписку вы сейчас все видите на экране. Вот она. Вот она у вас. Я просто хотела рассказать вам эту историю. Я сейчас сама ее буду читать. Не переживайте. И, короче, вот наша переписка с вами, он мне пишет «Здорово!» Я у него говорю опять, он отвечает «Да, или ты отшестешься от нее, или я взломаю тебя, и ты будешь у нас ходить с женским именем, понял?» Я у него спрашиваю, как по ссылке, он говорит, в смысле «Блин, ты меня понял, ты ее уже задолбал, я живу в другом городе, я ему отвечаю, и что, в Ростове?» Я да, и что ты мне сделаешь? Знаешь, что это зря? Ты хочешь меня с собой сравнить? Я тебе в лицо дам, ты поломаешься. Чувак, пойми за угрозу статья. Отвали от нее. Чувак, пойми за угрозу статья. Ну блин, я-то не очкую, как ты? Я сказал, отвали от нее. Понял? Ты меня не президент. Хочешь, давай ты мне стрелу стрелку забьешь на Пасхе с Ани при... пойдешь. Ты... М -м -м. Да? Я тебе не президент. Я тебе сказал, что тебе от, от нее надо Ответь на мой вопрос. Ну, и тут дальше идет голосовая. Слушайте. Сейчас. Да-да, ребят, не пишите, что я подкаблучник. Да-да, я не подкаблучник, просто это было все. 10 апреля оказалось. Ну да ладно. Все равно отвали от нее. Она не хочет принимать извинения. <плес> Ну да да да я не всякую херню. Можете мне ничего не писать в комментарии, что я дебил, бла бла бла. Да-да-да, so right. он пишет, мне посрать, она не хочет. А почему ты за нее решение принимаешь? Я заступаюсь. Дальше минутная голосовуха. Ты че, блин, бессмертный очкошник. Короче, я тебя предупредил, мачу, блин. Дай бессмертное очкочки, ему отвечаю. Ой, блин, это ты зря. Ты, братан, не бессмертный. Ты меня увидишь, обострешься. Ты заочковал на голосовой. Базару нет. Идиот. Я как помню, я угораюсь с твоего момента, потому что, блин, кто помнит вот эти, типа, базару нет. Вы все охотники. Ой, вы все хищники, но охотник-то я. все охотники, хищники, но твои храбрые речи теряются на крестечи. Кто тебя задолбал? Какими ты делами занимаешься? Все, давай. Ещё одна голосовуха. Я-то сказал, что я взлом, взлом в банки, считай, мне на свете. Я тебя предупредил. Ты понимаешь, когда ты летом приедешь, Мелина пойдет на пятерку. может, и ты, пони... ты понимаешь, ты храбрый только на словах. В жизни ты ничего не можешь. Еще одна голосовуха. Ты... Ну, извините, я потом... Ты понимаешь, ты зря обзываешься. Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Ой-ой-ой, типа такой крутой. Я сказал, не пиши, значит, не пиши. Давай, ты... давай, давай, удачи. Несовершеннолетний ребенок. Тебе только 10. В смысле, мне уже почти 12. Не, это, не, не буду, не буду. Я не очкошник как ты мне 11 тебе. Ты фига ли ты к ней лезешь, любишь? Я говорю, нет, не 11, тебе 10, на у... Давайте скажем, что... Короче, ты не пиши, я не пишу тебе. Te... Я не пишу тебя. Договорились тебе. Ну, Дет рождения ври больше. Короче, договорились, окей, ответь. еще одна голосуха. Вот доказательство, что мне... 11. Тут я замажу. Отстань все, 11, все. Ладно, поверю. Теперь ко мне претензий Нет. Нет. Ну, короче, все. На этом наша переписка с ним закончилась. Вот столько сообщений матерных. Ну, вот даже она в своем этом лайке. Ага, не знал. WhatsApp, ватсапил мой номер, поэтому и узнал. Я что знаю? Я у нее дебил номер один подписан. Ну, мне как-то пофиг. Казак. Да ладно, ладно. Тут опять. Короче, тут за меня заступился мой друг. Он сказал, что ему хлебало разобьет, ну и так далее. Вы сами видели. Опять Аня. Да, да, да, вот это Аня. Вы сами видели, на чем наша переписка с ним закончилась. Так, скажу. Ты... Да прости меня, что я так... Блин, ну ты чувак был в тот момент. Ты, ты повелся реально как под каблучек, если ты увидишь мое видео, пожалуйста. Не ставь дизлайк. Просто мне отпиши пока, Я тебе потом все объясню. <смех> <смех> Или просто кину в честно, потому что ты меня уже задрал. Вот его страница, он, у него закрытый аккаунт. Заявка отправлена. Ту -рун -ту -рун -ту. М -м, три общих друга. Мой лучший друг. Аня. М -м -м, это ее мама. Я все замажу, чтобы я не мог. не